Ребят, всем здарова, с вами я, Ванёк, я продолжаю проходить Бэтмена Архам Псих лечебницу Психушку Архам, короче. Продолжаю проходить, да. Записываю все сегодня. Сегодня у нас как бы 18 февраля. Эйдос Ворн Бразерс Интерактив, DC Комикс, Рокстеди, Тм.. Powered by Unreal Technology Bing and Bing Video I, Так NVIDIA It's meant to be played The way is NVIDIA Batman Arkham Asylum Я бы да, я бы хардриквин дал конечно кое-чего загуб <laughs> на твоем острове на твоем месте бетс у вас. И те с вас, чтобы обнаружили враги быстро, перемещение между гардулями, чтобы скрыться из виду. Начало. Наследие Творца надежно спрятано. Так. А, да, точно, я же сюда пришел. Блин, а туда вообще не протиснуться, не пройти. Отлично. А нет ли у Бэтмена этих? Побить... На здание, не могу в это поверить. Уби... Оставайтесь с коллегами, я положу этому конец немедленно. Ай, блин! На так так загадки риллера вайн так я же жизни здоровья улучшу улучшение брони первое улучшение брони второе так 1400 а мне нож 1500 для улучшения Было двух, я понял откуда надо Не, понял, как надо было там сделать. Надо было наверх подняться. Ой, блин, черт! Не, надо было быстрее, мысль. Сейчас, алло, Извиняюсь. Алло, алло. Привет. Дома. Уехал. Сейчас посмотрим, не знаю. Сейчас посмотрим. Ну, только с маленькой сумочкой, вроде. Да. Угу. Хорошо. Ладно, выметь. То есть сейчас посмотрим, вроде как нет. Сейчас. Ну, в моем случае нет. Это в смысле не отключили? Я на Я на YouTube сегодня заходил и все нормально работал. Ладно, давай пока. пока... Ну мама звонила ага мама звонила самый главный человек в твоей жизни да. 6 минут вещали ну ладно короче ладно ребят опять же бэтмен архам асайлум готи проходим мы продолжаем мы с вами играть играть и играть играть играть в архам асайлум сейчас загрузится это свернем это откроется скоро и раз я я еще не придумал как тех ребят ну сами короче понимаете откуда у побить надо я еще не придумал как Бэтмен арха сайлом Так, я не, еще не придумал, поэтому остропархем режим истории эм, загрузить опять же с этого так, если застряли в режим детектив, а детектива режим, ну ладно. Попробуем сейчас. Так наследие этого отца похоронен глубоко. Далеко, короче. Так. Натап. Не, мне нужно сюда, прямо поэтому на Север Архем, поэтому... А я тут, я на востоке пока что. Я понял, что надо делать. Я бы, если бы у меня было бы что-нибудь еще, кроме бета-ранга одного, только то, я бы... Оставайтесь с коллегами Я покончу это Я нанесу это наконец Я обещаю Да, да черт Он не, не убивает их Он их оглушает просто Он их оглушает просто Бета ранки их просто оглушает а... Начать заново Ага Опять же не ненадолго, и Ай, блин, черт. Не могу в этом. Оставайтесь с коллегами. Я положу этому конец немедленно. Так у меня уже здоровье очень мало осталось, кстати. Так, стопа. Я ж тут. Думаю, что может наверх как-нибудь забраться тут. И сверху попробуем. Но тут нет. Тут вроде бы система. Тут, вроде как, система. А мне надо... А, так, а сюда попробуем сейчас залезть. Тут, может быть, есть... Нет, тут то же самое. Может быть, тут какие-нибудь карты есть. Пробел бежать. А я думал, Space или Shift. Я все видел в новостях. Думал, это хорошо, что ты вернул сюда Джокер. Я и сам так думал. Побудь здесь, пока я разбираюсь. Сад. Вы, вы думаете, вы уверен что могу кто вход в оранжерею а я кто тут помыла Айсли должна быть по идее ядовитый плющ как бы как мне говорится говорили раньше что я не один из громил Джокера. Оставайся здесь и смотри в оба Конечно, так и сделаю. Только можете, пожалуйста, для меня, так как я Бэтмен, для меня можете, пожалуйста, вот этот вот штуковину, блин. Или мне самому надо все делать? Не, мне самому надо все делать. Так, а, так, так. Ботанический гласхаус, Вот они Глассхаус. Пробел укрыться так. Ну тут, видимо, как-то там, мне кажется, что тут нельзя это... Сделать, ну хотя бы я в теплицу и давит в зашел. Что тоже не есть как бы плохо. Тем более если учесть, что я у нее в теплице ни раз не был как человек. Да даже как бы это, наверное, тоже. Наследие этого острова надежно и глубоко похоронено. Так. О, во! Пробел, взять ...пресс Ридлера. Так. У нас тут нас из Блэк Гейт. Интенсивная терапия. Так. сюда лезть на пробел ну или надо будет и в тебя сейчас наткнем. так тут Ой, и теперь тебя надо Вырубили Вырубить его нужно Его вырубили И его вырубили Всех вырубили или? И это очень-очень-очень хорошо На следующий уровень проход Северная часть Вверх и вниз Есть такой не у всех Так, Вверх и вниз Есть такой не у всех А чё? Смотрите Я вижу там какую-то, какую-то фигню, какую-то зеленую фигню. Не, попробуй это задание, попробуй тут... Тут по стелсу пойду, потому что, ну, не знаю как, у них... ну я. Шо? Так, сейчас на Давай, Так, батаранка больше И ничего нет. Я себя всю Так, левый контрол и левая... Задание выполнено. Защитить Бэтмобиль. Я выполнил это задание. В Бэтмобиля хороший запас гремучего геля. Так, где Бэтмобиль? Мне а... он может пригодиться. А, там, с той стороны. Ну, ладно. Так. Надо на пробел взять гремучий гель. И... С его помощью можно разрушить непорочные конструкции Архема. На территории Архама внимание, со взрывом может задеть мирных людей. Ну ладно, буду использовать, короче, ну как-нибудь. Карли разнесла машину. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть. На табуляцию, так на таб. Так, это что? Это бросок суперкомбо улучшено. Ну ладно, продолжим. Это новый решающий удар суперкомбу так. Надо было бы еще захватываться с тыл, улучшить и улучшение брони. Второй улучшить. вокруг Бэтмобиля. Возможно, я найду какие-то улики и пойму, куда она увела Гордона. Гордона. Так, сейчас из режима детектива. Так. Конер рулик, так. А, так, стоп. Ч это за веревка такая? Ну, хоть куда-то сюда. Так, сейчас. Нужно найти след, который приведет меня к Гордону на месте преступления в Бэтмагия. Странно. Это трубка Гордона, подарок от Барбары. Он не мог просто так ее бросить. Хотим, да, Дикая земля. Любимый табак Гордона. Он умнее, чем кажется. Оставил для меня след. Раку, я нашел трубку. На ней вырезана инициала твоего отца. Эту трубку я подарила ему на день рождения в прошлом году. Он никак не мог ее потерять. Именно. Он оставил ее, чтобы я его нашел. Он жив, Барбара. Подорвать. Я просто сижу здесь, смотрю мультики. Если кто-то из вас, дорогие отросы, Блэнгейка застучает, приходите повидаться. Только смотрите, пол открывает дверь. А, вот тут вот, тут. Вот. Нас. И нас И нас. И нас. Загадочник тут. Ридлер. Блин. Его тут нету, блин. Трофея. Не, для меня. А, не про карты с секретами. Итак, ты уступила, взял мою карту. Надеюсь, она тебе пригодится. Закрывай ногу! Так, нет, стоп. Так надо на тап. А, а, а. Не, ни, ни, ни, ни, ни, ни, ни, Собственно, надо знать, куда сейчас дальше идти. Потому что. И Ватикало, братья, колотите, Блин. сколько тут много, дофига да всяких загадок. так Так, нет, не туда иду. Я. А мне надо так туда. Да, туда надо. Я тут, я вот в этом здании еще не был, лично я как Бэтмен, да и я как Тузов тут, там еще не был. Да. Самое лучшее в этом правиле только то, что о нем никто не знает. Архам, запад. Запад Архама. Или восток, я уже не знаю, не уверен, честно говоря. А, не, я точно я тут был. Вверх и вниз, вверх и вниз. Такой, есть такой... Есть у всех. Так, стоп. Так, на. надо... Хочу сообщить, что признательный... Это ж, бля, Яхом это, какой огроменный. Вечер, это ж, бля, ах, Это ж, бля, Это Так, а это чё, зажук, скоробей что ли? Ай, блин, черт, забылся, запутался. Так, это чё, это чё, скоробей, Серьезно? Ридлер, ты? Загадки не мог каким-нибудь полетом придумать там. Или нет, или тут... Пробел открыть. Откроем дверь на пробел. Ничего себе, Он и есть идиот. Как бы не обидно было бы слышать это Бэтмену, но не обидно, знаете ли. И Джокер об этом знает. Понимаете ли. О, вон Готэм, кстати. Кстати, сейчас на превьюху будет. Эм, картинка. На превьюху это принц За принц кринил. И все. Даже не на превью, а просто как, ну, игра хорошая, как бы, ну... Продолжить. Так. Вот, ну, вот. Практически, короче, вернулись в Готэм. Это на эту серию будет превьюха. Ага, просто необходимо было сделать. Ну, у меня на превью нету времени на делание превьюх. Вообще. Вот вообще нету. Пробел кончил. Так, нет, стоп, надо на посмотреть отделение интенсивной терапии. Так, выйти отсюда. И потом... а -а -а. Так, на пробел. Да блин, да Бэтмен, да я не про это сказал. Я думал, вот тут вот может подорвать. Табачной крошки больше не видно, надо вернуться той же дорогой и взять след снова. Значит, на тап. Так, это Север Архама. Отделение интенсивной терапии на Архам на Север. Так. Да и на средний кнопку мыши жму, а? Не, понял, что надо как-то внутрь попасть. Ну как это сделать? На Куна-Бум. На F. F наверх, ага. А, не, я.. Я хочу сообщить, что весьма признатель за ваш неверский сраур. Наблюдать за вами так же приятно, как уютным вечером смотреть дома любимые... Это систему. Да блину. Да я на ВНТ хочу мне нанести. Взорвать. Да блин. Вот тут вот так зарвм. О, нормально. Что-то получилось. как же Джокер меня запарит-то а одни однако Монакоша. Ага. Вейнтек. Я полсерии ищу этот сраный вход сюда, чтобы открыть его. Так, откуда я пришел? А, я точно. Я же вот сюда ушёл. Отделение интенсивной терапии шел. Ну ладно, пойду на запад. Ч ⁇ Так. Так. На отделение интенсивной терапии надо. Я в этой вселенной, честно говоря, только первую серию. Только первые несколько минут буквально я в этой вселенной. О, еще один загадка Ридлера. Приз. Еще один. может не так... Старший натиратель Шарп. Так. Нет, блин, не бета ранг, не взрывчатый гель. А я... А, да, Бэтмен. А может быть на, на, на, на, на, на не, не, не, нет, нет, вообще ни в какую. Не хочешь? Ну блин, ну блядь, ну ты офигел вообще. Не говорить, что -то. я ни туда ни сюда не хочу. Я просто... Дорогие, дверь заперта, закрыта. Так, тут нет, тут нужно на режим детектива МХ. Так, дверь заперта. Да, как мне туда попасть? спрашивается. Можно и по другому пути пройти в медблок, но я не хочу. Так. На сюда. Нет, здесь другой. Я ж тут был уже. Или не был вообще. Здесь собака нет. Гордона натащили в другом направлении. Нужно продолжать поиски. Одно за не О! Я пробел беру. Эй, вот так, это табак, это так, это это табак, это табак, это никотин, никотин. А, -а, а, в другую сторону надо было идти на запад. Двери заблокированы. Придется пройти в обход и вернуться к следу Гордона. Медицинская. А. Стена впереди не очень крепкая. Гремучий гель пробьет ее и откроет новый путь. Не, лучше в режиме детектива буду, потому что так я вижу больше, честно говоря, чем в обычном. ровно дверь, причем дверь заперта. Это ранг, так. Пока что можно пойти так. Это никотин, то табак. Гордон, Джим, где ты? Так, стоп, стоп так. левый контрол и на... <свист> все вырубил одного налево контрол а другого ну направо правый контрол так и что они там смотрели визитор центр центр м эм, этих гостей центр визитеров как бы На X. Так тут нет ничего. Так тут сюда, сюда бежать в другую сторону. Так идти, идти, идти. Так. так в другую сторону идти, в другую сторону идти, в другую сторону идти. Вот сюда. Вот идти, идти, идти. Кстати, я очень сильно не обожаю, короче, эту игру, потому что тут лететь, это в прямом смысле лететь, а не в перенос, как я обычно говорю. Я обычно говорю, ребят, вот так, ща прилечу, ща прилечу к тебе. А тут... А тут в обычном смысле. Состояние нерчи. Я тебе кишки выпущу. Сражаемся со скелетами, а? всех или нет еще один остался так ага я тут блин будете меня выручать а айф или нет так стоп что снизу а с там трофейчик ридлера вижу. Бэтмен на да, блин, надеюсь. Я хотел ему сказать, надеюсь, ты не против, что я немножко твой красивый костюмчик замараю. Ну не, видимо, он против. Ну там не же просто трофейчка. Я его хочу очень сильно взять. вину. Ну что, ну, ну Брюс, ну, ну не будь ты таким... Адиной. скотиной, скотняжной просто. Ну не будь ты таким. Не напрасны ли щедрые дары? К, Ха Харли. Кос. Эй, слышь, Ты видишь, я отдыхал. Где Гордон? Разве тебе не интересно? Я здесь. Ты. А, там. А, там. Карли! Что он здесь делает? Еще раз! Ай! Здесь да. не пройти. Лучше поискать другой проход снаружи. Не, ну ладно. Лучше... Если ты сказал, что лучше поискать другой проход снаружи, то лучше поискать другой проход снаружи. Зас. Считается, сможешь снить его работу. Так. Не, ну мы это уже проходили. Мы с вами тут можем заебраться. Собак дикая земля. Ну, мы можем с вами, по идее, по канализации пошасать, но мы же с вами не черепашки нельзя, дай богу, а. Мы же с вами не черепашки, чтобы. Не черепашки нельзя, чтобы мы. Бэтмен. А Бэтмен это темный герой. Темный супергерой даже, я бы сказал. Икс режим детектива. В режим детектива мы можем числа не ставим. В стенах нет блока так а, -а, -а вот сюда вот все можно Блин. сейчас Я захожу, все. А то, весь бэт... На. Не, лучше на Х, так лучше. Видно, хотя бы где табак. Проход для тех на Найти другой путь медицинского медицинское отделение. Ага. Спас... Сейчас будет спасти Гордина. Ой, трофей. Я не шучу. Уход, каждый офис, каждый ящик. Блин, ну Джокер, хотел трофей бы забрать ага бэтмен так нужно подумать как отсюда поп попасть туда ну я на самом деле если бы я был бы бэтмен то я бы мог пройти туда ну и все а, а, -а, а тут это есть а -а -а, так нет так вообще нормально можно Вентиляцию пойти, С вентиляции можно с... слететь, сойти с той стороны, которую тебе надо. А -а -а -а. Я тут так. На эту сторону, так, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. О, вот, вон. Я видел уже его черт бет так я думал что я видел трофей блин загадочника ридлера Мигмы. я думал что я трофею видел Ну, но... короче запомнили что мы дальше идем в другую сторону пропел а! Во! Во-во-во-во-во-во-во! Трофеи нашли, наконец Конечно, это ты решил легко. Ну вот, ну хотя бы меня загадочник говорит, что... про загадку решил легко, не задумываясь, и это очень-очень-очень хорошо, честно говоря. Я тут вам так скажу... Очень... Не трогайте меня! Так, так, так, трущнусь. Хорошо, хорошо, я трущнусь. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Так, так, так, так, так, так, так, на Х. На Л. Не, в контрах так и... хотя бы трёх успел Кокош, так сказать. неудачника не было никаких шансов. А -а -а. Это, это же ясно. Только взгляните на меня. Не, ну мы с вами на самом-то деле прошли очень многого. Много в этом, так скажем, в этом эпизоде. В этом Нархмасал. Не трогайте меня. Закрой да, рот и к остальным. Жизнь! Хорошо, хорошо, я слушаю. Уже иду. Зачем ему врачи? Да, я сэр. обязан спасти их. Всё равно врачи. О, как мило. Мышка прикорнула. Ее. Ребят, в следующей серии, короче, мы с вами, наверное, будем очень-очень-очень долго эту игру проходить Ну, вообще-то она... Ладно, короче, ребят, давайте всем до скорых встреч Всем удачи и всем пока Увидимся с вами в следующих эпизодах "Бэтмен Архам Asylum Пока-пока Ребят